Уничтожить нашу семью чтобы завладеть имуществом нашей семьи берете делают на смерть берете и делаете так сегодня как раз последний день полнолуния ложите или кладете черную материю Ставите восковую свечу вечером и со своими слезами прямо плача и говорите, глядя на свечу, говорите, «А, ставите свечу прямо в соль или на соль, насыпаете на черную материю соль, ставите свечу восковую, и произносите. Пусть все, кто желает и воздействует на меня магически в виде подкладов, там, вольтов, чего-либо». Пусть это все магическое, вместе с моими слезами, вместе с моими страданиями, с любыми приворотами с глазами, пусть все идет в кристалл соли. После чего берете этот кристалл соли, заворачиваете в черную материю, выходите, выходите завтра, можно днем выйти, закапываете на перекрестке, можно не на перекрестке, в землю, и сверху ставите маленькую бутылочку, чекушку водки, открытую. Уходите, не креститесь и можете сходить в церковь, покаяться за все ваши грехи.